Ключи тип 0740S применяются для затягивания гаек цанговых и фрезерных патронов. Ключи исполнения А применяются для патронов с цангами от ER-11 до ER-20. Ключи исполнения Б применяются для патронов с цангами от ER-25 до ER-50. От JM7112 JM7132. Выступ на ключе зацепляется за шлиц на гайке и осуществляется затяжка или ослабление крепления. Ключи изготавливаются разных размеров. Размеры зева ключа соответствуют диаметру гайки.